Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». У микрофона Михаил Мелехов. Мы находимся в городе Чикаго. Сегодня у нас среда, насколько я помню. Ну и у нас на связи Россия и человек таролог человек с современности, можно сказать, руководитель русской школы ТАРО, Сергей Савченко. Мы не встречались какое-то время по разным причинам, но за это время какие-то очень серьезные события произошли, наверное, в мире. Ну и вот я специально пригласил тут гостей в студии, мы их не видим, гостей, но они зато э, видят э, нас и слышат нас. И э, по э, ходу нашей беседы будут задавать вопросы. Вопросам также можно задавать э, всем по телефону 847-226-9956 с тройной wsungatesrade.com. Э, и э, на этой сайте можно задавать вопросы и на Facebook. Программы наши записываются, записываются в видеоформате на YouTube, поэтому их можно будет потом прослушать и, так сказать, проверить э, все то, что говорит нам Тарол современности Сергей Савченко. Ну и первый вопрос, Сергей... Ну, я уже скучал по вам, думал, что там, как. Был в далекой командировке на планете Нибиру, общался с рептилоидами, они раскрывали мне новые тайны Таро, так что теперь я во все оружие. Да, ну для тех, кто не знает, Тароа это, в общем-то, не просто гадание на каких-то там картах, это, в общем-то, международное, межпланетное такое средство информации, и это такой определенно вот как Акаша, определенный слой, откуда люди, некоторые люди, которые в этом разбираются, они берут такую информацию. Но Сергей. Скажите, вот за то время, то что мы с вами не общались, mm -hmm. месяц, э, у вас какие-то новые проекты появились, я знаю, и вы сейчас находитесь в проекте? Ну, у меня есть текучка, вот, э, я готовлю сейчас курс «Второе отношение», и на следующую субботу-воскресенье он уже будет, я сейчас лихорадочно дописываю, доделываю, навожу, что называется, марафет на этот курс. А большой, да, ну, в общем-то, работа, ничего такого. У меня, у меня, рутина. очень Бедная рутина, ну, как рутина. Мне интересно этим заниматься. Я uh -huh. готовлю новый курс я готовлю большой курс по таро огромный такой, я бы сказал. Обучающий по в виду, да? Да, обучающий курс uh -huh. по таро я наконец сформулировал, как он должен быть. Вот. систему упражнений к нему разрабатываю. Мне кажется, это даже важнее просто, чем рассказать о значении карты дать набор упражнений, систему упражнений, чтобы человек мог запомнить, понять, изучить, почувствовать карту, научиться uh -huh. с этим делом работать. Ну вот, собственно, над этим я и работаю. Я понял. Ну, день. мы с вами договаривались о том, что я буду подопытным кроликом, я помню до того, как, uh -huh. так сказать, до перерыва, я буду подопытным кроликом, На мне будет проверяться, как американский образ мышления, скажем, мы все-таки русскоговорящие, приехали все из бывшего Советского Союза, что-то изменилось или не изменилось? Доступно ли на нашем континенте восприятие вот такой науки, я бы даже сказал так, как Таро? Сергей, у меня к вам вопрос другой. Вы говорите, у вас в проекте есть Таро и отношения. Отношения между людьми, отношения между полами, отношения вообще... Отношения, вообще, отношения между. Ну вот, э, у меня есть система. То есть я каждую карту рассматриваю по четырем позициям. Первая позиция это открытая карта или закрытая. То есть хочет человек общаться или не хочет он общаться. Да? То есть я открытый человек, я хочу общаться. Причина не важна. Я ищу женщину себе, я ищу э, человека, с которым я могу обсуждать какие-то. Нет, не обязательно. Друга. То есть, Друг. это здесь уже нет пола. Да? Mm -hmm. Я ищу человека, над которым я буду доминировать. Вот. Я ищу человека, которого я хочу обмануть. В любом случае, я заинтересован в той или иной форме общения. Или мне никто не нужен, у меня болит зуб, мне ни до кого нет дела, я на ну, всех плевал вообще большой mm -hmm. слюной. Или у меня какие-то проблемы, или еще там по каким-то причинам я ненавижу всех людей, я хочу закрыться в пещерку. То есть открытая и закрытая карта. Mm -hmm. Это mm -hmm. первый момент. Второй момент – это интенсивность отношений. У меня да. однажды девушка спрашивает: вот ты со мной живешь, можешь мне объяснить, почему? Или не можешь? Я говорю, легко я тебе объясню, почему я с тобой живу. Я до этого жил с другой девушкой. Она выносила мне разум из моей головы э, раз в две недели. Это слишком интенсивно для меня. Ну, вот. То есть интенсивность, это дел... интенсивность отношения это сколько раз в неделю или в день выносится мозг. Да, в это да, имеете да, в виду, да? да Что некоторые интенсивность воспринимает как-то по-другому, сколько раз, в общем-то, за там, да, это... за ночь. Да. Это как напряжение, да. То есть вот какое у нас напряжение, насколько оно высоко. То есть 220 наш прибор работает, а если у нас не 220 сети, а меньше там 100, он просто работать не будет, ему не хватает этого дела. А если мы 380 туда дадим, а он просто загорит и все. Вот я узнаю эту интенсивность отношений, и для меня понятно, я готов участвовать в этих отношениях с такой интенсивностью или нет. Вот я спокойный человек, и моя девушка спокойный человек, мы выносим друг другу мозг раз в два месяца. Спокойно так. Спокойно. Это нормально. Это... То есть, к этому моменту, к следующему, ты уже успеваешь забыть. Если бы она это делала раз в полгода, то ей можно было бы присвоить звание ангела просто. Это ангел. Раз в год, я, это... я даже не знаю, где такие люди живут. но. То есть я готов к таким отношениям с такой интенсивностью. Или нет, я не готов. Есть же люди, которым это скучно так жить. Есть люди, которые хотят, чтобы было движ, чтобы было какое-то там постоянно там труду друг осипать, кусать, подкалывать всякие. То есть да, я готов к этим отношениям. Да, мне такая интенсивность устраивает. Я чувствую, что в этом есть жизнь и так далее. И наоборот, я чувствую, что жизни у меня в этом нет третий момент это эмоциональное состояние человека вот здесь уже это не только отношения как таковые но это эмоциональное состояние внутри меня да то есть как я это все это переживаю я радуюсь я огорчаюсь я плачу я горю я напряжен я сосредоточен я отстранен там, я еще как-нибудь и вот с этой точки зрения мы рассматриваем карту и последнее это сценарии я выделил четыре сценария. Это любовные отношения, родственные отношения, семейные отношения, имеется в виду муж-жена, и рабочие отношения. Согласитесь, что то, что прекрасно в семейных отношениях, очень плохо может быть для работы. Ага. То, что чудесно в любовных отношениях, совсем не так хорошо может быть в родственных отношениях. То есть, везде есть нюансы. И вот мы рассматриваем, как эта карта проявляет себя во всех этих четырех сценариях. Какие сценарии она предлагает, как это будет развиваться. И вот каждую карту я расписываю подобным образом. И потом мы с учениками будем это все обсуждать. Ну, вот. А позже я при... разработаю систему упражнений к этому курсу. И они будут там, учиться, сдавать зачеты, ну, это... делать расклады. Это очень, это очень интересно. Но, вы знаете, вот пока вы все это рассказывали, mm -hmm. у меня возник такой вопрос. Дело yeah. в том, что где-то примерно около двух месяцев назад я приехал из одной заморской страны и mm -hmm. как-то так сразу резко заболел. И вот с перерывами я то болею, то как-то... Ну, восстанавливаюсь и так далее. В основном болею. Мне сказали, мне сказали, ну, знакомых много, сами понимаете, тут общаюсь по миру, о том, что было во мне какое-то внедрение. Ну, не знаю, как вы, мы это вопрос, по-моему, не обсуждали, но я как-то... мы с вами это, об этом не, не обсуждали. Не знаю, есть кто-то верит в эти внедрения, есть кто-то не верит в эти внедрения. Вот у меня к вам такой простой вопрос. Вы же отвечаете, да или нет. Один сценарий, я болею, поскольку я приехал из заморской страны, где всегда тепло. Значит, я делаю это так. Да. Первый момент – это физиология. Да. Ну, то есть, сел бациллу там какую-нибудь, отравился, что-то подцепил, все. Это физиологически, чисто физиологически. Второе – это эзотерические проблемы. У нас нет какого-то нормального хорошего термина, поэтому я использую такой корявый. Эзотерические. Ну, да. Здесь uh -huh. может быть что угодно. Подселение, шмоотселение, что хочешь, может быть. Да? Да. И третье – непонятное. Да? То есть, мы не понимаем, что там происходит и откуда наберется. И вот мы раскладываем карты Отлично. на три кучки. Отлично знаком еще что... проэкспериментировать кроме как на самом себе а то другим не понравится кто-то не хочет кто-то стесняется да? кто-то стесняется да так это у нас физиология эзотерика и непонятки так что у нас выпадает значит физиология у нас выпала карта мир Карта Иерофан и карта Колесо Фортуны. Yeah. А, вот такие три карты у нас выпали. Сейчас мы подумаем. Значит, на, на эзотерические проблемы, ну, в том числе поселение, у нас выпадает шут, отшельник и жрица. Хорошо? И на эзотерику, э, на, на, эзотерику на непонятки, у нас выпадает Луна, смерть и ой, правосудие. Так. Сер серьезно непонятно так. что у нас есть значит посмотрите э -э ну мы раскладываем физиологию у нас выпадают три хорошие карты иерофант мир и uh -huh. колесо фартоны. Колесо фартонной поездка, да. То есть что-то в этой поездке было неладно. Но чисто физиологический аспект, я думаю, что мы можем исключить, потому что у нас исключительно хорошая карта на него лежат. Да. Хорошо. На эзотерическую проблему меня сразу напрягает жрица, потому что жрица сама по себе указывает на эзотерические разного рода проблемы. То есть, какая-то дама. Не обязательно дама, то есть сам факт эзотерической проблемы, это может быть подселение, это может быть вы пришли куда-то не туда. У меня был однажды случай, настолько для меня поучительно приходит девушка ко мне и говорит, вот у меня там то, все не ладится. Я раскладываю, ну вот порча, да. то есть по-другому даже не скажешь, порча. Я говорю, а ты никому дорогу не перешла, а ты там не то, а ты не все. Нет, нет, нет. А я смотрю по картам, все подтверждается. Я говорю, а рядом с тобой никто магией не занимается. Да, у меня в, соседнем, mm -hmm. э, в соседней квартире живет мах. Я говорю, ну так он делает магию, а ты получаешь откаты. То есть, как mm -hmm. вот ты находишься, как будто в зараженной местности. Вот вы пришли куда-нибудь, как пример, да, и там кто-то что-то делал. А вы раз, и просто на вас эта тень упала, и вот такой след получился значит и в непонятках у нас лежит 13 смерть у нас лежит правосудие и луна луна сожрится у нас прекрасная получается комбинация значит ваша проблема не чисто физиологическая то есть я бы сказал что эзотерический аспект в этой проблеме присутствует и присутствует заметно то есть э, да ну вот так мне в общем то и сказали Видите, и те люди, которые, конечно, в такие вещи не верят, они теперь могут засомневаться. Физиология, действительно, как-то, вы знаете, ну, абсолютно никаких не было проблем. И действительно, карты, я хотел сказать, потом думаю, куда мне лезть, когда вот специалист сидит. Действительно, хорошие карты. То есть, понятно, что тут вряд ли что-то может быть по этому поводу. Вот. Ну, теперь будем разбираться. Но это будут дополнительные вопросы. Не хочу уже о себе родном. Вот у нас сидят э, здесь э, в качестве гостей два человека. Ну, и э, вот просит слово один человек. Сейчас я включу микрофон. Э, Наташа, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Да. Вот У меня такой, такие, день, собственно да. говоря, два вопроса. Первый, вот, да. вы простите мое невежество, угу. для тех людей, которые не очень разбираются во всем этом, и не в теме. Чем все-таки отличаются карты таро от простых карт, на которых очень многие гадают? Но я на самом деле не люблю это слово. предсказывает да, Это первый. Их больше. Это первый вопрос. И второй. Второй вопрос. Насколько? Да, я поняла. Вы можете вот на картах таро э, только э, как бы угадывать например прошлое предсказывать будущее или вы можете что-то изменить вот в судьбе человек у нас есть две разных работы которые мы можем делать с помощью одного и того же инструмента с помощью картера у нас есть гадание и мы узнаем получаем информацию да о прошлом будущем настоящем о себе о других людях это не важно вообще просто в принципе и у нас есть магия. То есть с помощью карты Рой я могу повлиять на некую там, реальность, что-то изменить, улучшить, ухудшить там, в силу своего разумения. Это просто две разные работы. Человек может знать магию и не уметь гадать. Может уметь гадать и не знать магию. В моем случае я умею делать и то, и то. А, а как, как... как тогда все таки повлиять? Угу. Как изменить что-то в судьбе, в жизни человека, вот в, в обстоятельствах? Что мы хотим изменить? Ну, я не знаю, у кого-то проблемы, например, в семейной жизни. Он вот. приходит и говорит, у меня проблема в семейной жизни. Я говорю, какая у тебя проблема? Он начинает мне рассказывать. Я говорю, давай сделаем магию, чтобы у меня все было хорошо. Я говорю, ну давай, ну давай, прежде чем мы будем делать магию, давай мы с тобой посмотрим, нужно ли ее делать, это раз. Получим ли с помощью магии мы тот результат, на который ты рассчитываешь в то время, за которое тебе он нужен. Ну, как пример, да, я хочу поехать там отдыхать. Вот если я до июля это делаю, все, меня все устраивает. Если я делаю в августе, меня уже это не устраивает. Ну, неважно по каким причинам. Вот. Я делаю магию, и человек едет в июле, там в июне даже, все, он счастлив. Я делаю магию, или смотрю, можно это сделать или нет, или нет, только в августе. Но ведь тогда можно даже не делать, потому что мне это не нужно. И самое главное, в большинстве ситуаций его проблемы решается без магии. Потому что его проблема отношений – это проблема его головы или его сердца, или между его партнером, с которым он не может договориться и понять друг друга и так далее. Но если мы решаем, что да, мы можем это сделать, да, это нужно сделать, и да, у нас не будет никаких дурных, там, неожиданных, неприятных и прочих всех последствий, мы тогда это делаем. Как это делать? Это технический вопрос. Потому что есть много разных способов, как это делать. И э, ну вот самый простой, я вам сейчас покажу, самый элементарный способ. Э, он внешне самый простой, а на самом деле он не такой простой, как могло бы показаться, то есть он энергетически затратный. Вот у нас там человек делает расклад, у него выпадают карты, у него упадает, пусть так у него будет, три карты, у него упадает Луна. У него падает смерть, у него падает дьявол. Это плохой расклад. То есть, он о чем-то нас спросил, вот как у меня там будет то все, вот у тебя будет вот так. Она говорит, давайте что-то сделаем. Хорошо, давайте. Мы берем и мы меняем, ну, например, карту дьявол, мы меняем на карту иерофанта. Первый этап. Потом мы поменяли карту смерть, поменяли, давайте ее поменяем на императрицу, уже у нас расклад получше, мы могли бы на этом остановиться, но нет, мы сделаем свою работу хорошо, мы берем карту МИР, да, и вот у нас получилась императрица, э -э, Иерофант и Ачель, этот самый э -э, МИР, внешне выглядит как полная ерунда, что здесь не видно, что не может быть показано с помощью камеры, Нету той энергии, которую я сюда вкладываю. То есть, я тут делаю свои колдунские колдунства, говорю фуши-фуши, посылаю энергетические потоки туда и так далее. И вот это изменение здесь, оно отражается в изменениях на тонком плане. И оно приводит к тому, что у человека его ситуация начинает меняться. Естественно, я описал самый простой, самый примитивный способ, который только может быть есть более тонкие, более хитрые. Там, э, ну, то есть есть разные способы, как можно это менять ситуацию с помощью карты. Ну да, это можно делать. Просто это как отдельное знание. То есть, другими словами, тоже можно вернуть с мужа, который ушел от кого-то, или жены? Теоретически. Можно, теоретически, да. Да, теоретически Интересно. это можно сделать. Второй вопрос. Я навсегда запомнил эту историю, я еще даже не занимался тогда беданием, мне мой товарищ рассказал, очень поучительная история, значит, молодой парень, деревня, вот, молодой парень вернулся из армии, завидный жених, там, красивый, умный, богатый, из богатой обеспеченной семьи, и девушка, которая была первой шалавой в этой деревне, сделала приворот, ездила, по всей области искала бабку которая это сделать нашла сделала парень пришел из армии э, ну, я не знаю вы в курсе как вот советская армия как это все было и как вот парни вели себя когда они возвращались он женится на ней через месяц через месяц то есть не нагулялся не не не подурковал на ну, ничего все он женился на ней примерно через полгода а Причем у него ситуация такая, что он даже не может выйти за ворота, если он идет не на работу. Если он хочет пойти к своим родителям, он уходит, у него начинаются головные боли, с ним случаются разные неприятности. То он станы прорвет, его собаку укусит, то еще там что-то. То есть, он сидит дома. Примерно через полгода он начинает пить. Пить водку. А напившись, он эту девушку избивает смертным боем. И не уходит от нее. Потому, что приворот. Она кидается к бабке, чтобы бабка сделала отворот. А бабка померла? Некому делать. От... Все остальные не берутся. Все остальные говорят, извини. Вы знаете, это мне напомнило фильм Маргоша, когда там тоже сделали... Я не помню его такой. Ну, был многосерийный фильм, довольно любопытный. Там сделали, сделали приворот, превратили его в ее а потом <свят> это умерла и дама, да, и че, ну, чего и теперь делать, вот то, что вы сейчас рассказываете. У угу. меня были такие ситуации. Вот, ну, дама, а, а как же все это разрешилось? Я не знаю, как это разрешилось, а, вы потому знаете? что я, я знаю просто вот до сюда, до, куда я вам рассказал, угу. Значит, у меня была ситуация, когда ко мне приходит дама и говорит, вот э, любовница сделала значит, такой приворот, чтобы муж ушел к ней. Можете что-то сделать? Решил, вы хотите? Я говорю, хочу, чтобы он вернулся. Говорю, давайте сделаем так. Я сниму с него этот приворот. Но возвращение его к вам будет зависеть от вас, как вы с ним будете. То есть я поставлю вас в равные условия с любовницей, то есть восстановлю статус-кво, а вы уже сами будете там решать, кому он в конце концов достанется, или он там будет сам решать. То есть дело в том, что когда у человека переворот, он же неадекватный, он не может разумно соображать. Но смешнее происходит, когда... Вы делаете приворот, любовница делает приворот, вы делаете отворот, любовница делает еще один проворот, вы делаете еще один приворот. Человек просто оказывается в дурдоме. У него такое вот в голове, он просто ему место в дурдоме. Вот я и сделал. Она говорит, вы мне только снимите, я его там уже удержу. Я снял, она удержала. Все счастливы. А как, а как вы узнаете, что был совершен этот приворот? Откуда жена знает и так далее? Как? Вот. Вот. Если человек меняется, человек находит а, а, другую женщину, влюбляется и так далее, это значит, что это приворот? У нас есть карты. Нет, это не значит, что это есть приворот. У нас есть карты. Мы задаем вопрос, мы раскладываем карты. Если там есть приворот, он будет виден. Если это некие там искренние чувства, то будет видно, что никаких приворотов нет. И тогда я, естественно, браться за это не буду. Все понятно. Лень, вот у тебя был другой, вопрос другого совершенно плана. Да, у меня... да, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Да. Добрый вечер. Добрый у меня день. действительно вопрос совершенно другого плана. Мне да. Михаил разрешил... Кто, за... кто будет президентом? У вас вопросы... Сейчас в мире происходят три главных события. Это Сирия, это Украина и это выборы в Соединенных Штатах. Я не говорю о влиянии, я говорю только о предсказании что вы можете предсказать, ну, хотя бы по одному из этих вопросов. Сирия, Украина, выборы. Вопрос, вопрос, вопрос, я ничего не могу предсказать, да, нет вопроса, да. нет предсказать. Кто победит? Кто победит на выборах в Соединенных нет, нет. Штатах, Кто когда победит? закончится война в Сирии? Никогда. И... Никогда, окей. Значит, никто не победит. Значит, никто не победит. Ну, значит, никто не победит, тот тогда победит. Ну, это не так по, не давайте пред, мы будем выбирать его. значит из чего-то, потому что ответить, кто победит, трудно сказать. Вот есть кандидат номер один, кандидат номер два, кандидат номер три. Победит какой из кандидатов? Один, два, три. Даже не называя пол... Не называя имен, можно так, ну, наверное, да, так? такое нет, так назовем не получится. Трои, так не получится. А, три кандидата, которые более ну, популярны, допустим, связинарость. Да, нет, выберите сами. Ну, давайте кандидатов. предположим, что в финал выходит. Назовите их. Ну. Финал выходит Трамп все знаем. И Хиллари. Кто победит? А если они не выходят, оба. А если они не выходят, да. да. Ну, так весь, Подождите, не не кто выходит? у нас предсказатель? Не-не-не, так нет, нет такого нет, вопроса. Вы... Они могут не выйти в финал оба. Вы это не если ответ, они выйдут. А окей, давайте зададим вопрос. Да. Просим, кто да. выиграет у демократов? А сейчас у нас там всего два кандидата, чтобы проще было. Вот. Угу. Кто выиграет там? Да, давайте, назови... Не называя никого мужчина или женщина. Окей. Так назовите для себя кандидат номер один, кандидат не номер один. Не мужчина или женщина. А мужчина или женщина? Хорошо. То есть дяденька или это вопрос, да. Да. Дяденька или тетенька? Угу. Император или империатрица? Там, там по, по картам. Куму, вот угу. И, и Ерофант? Или жрица? А у вас выборы выигрывают? Не назначают победителя? Нет, у нас выигрывает. Потому что Спасибо. по первому раскладу Ощущение было, что его назначат. Так, все затейли. дыхание. Сейчас решается судьба, можно сказать, целой... Сирии и Украины. Да. Точно. И вершитель судьбы сидит не, не прямо, не, прямо не, перед не, нами. Я не вершитель, я не вершитель. Если бы я был вершителем... То... Я бы, наверное, сидел бы не здесь и не так. Ну, Сергей, у вас все еще впереди. Нет. В вашем определении мне не нравится одно слово. Сидит. Ну, не стоит же. Да. Находится. Я сделал три расклада. Так. Значит, все три расклада абсолютно неопределенные, кроме последнего. Но последнего я не верю, потому что я мог уже на него повлиять. В первых двух раскладах э, карты женщины были более предпочтительными. В третьем, вот как будто все, как будто ситуация поменялась, и все, и у мужчины все хорошо. Поэтому я сделал еще один расклад. и постараюсь сейчас отвлечься. Очень интересно. А потом у меня будет домашнее. Главное, в общем, прав а? правдоподобно. Вот я и говорю, что у меня такое ощущение, что э, те силы, которые это определяют, я не знаю, кто это, люди, бои, еще кто-нибудь, что вот ситуация, она находится в неравновесии, она не установилась так, чтобы можно было сказать, что вот так или нет. Я как-то гадал парню, у которого в это время адвокат торговался с прокурором за то, что сколько дать денег, чтобы его посадили или не посадили, и взять денег, и не дать денег. Вот я ему сейчас погадаю, говорю, все, ты сидишь, через час задаю, он говорит, нет, ты не сидишь, через час снова гадаю, ты сидишь, я не понимаю, как тебе это сказать. А он мне потом сказал, он все записал на бумажку и в том числе время. Он говорит, вот как раз так и было, как ты говорил, так оно и происходило в этом торге с адвоката, с прокурором. Да. То есть ситуация неопределенная. но сейчас мы попробуем. Так, нет. Минуточку. Момент. Так. Сергей пошел за другой колодой. Это серьезный вопрос. Да? Видишь, э, это очень действительно серьезно. Взял... У, меня будет, у меня будет дополнительный вопрос, кстати. Я по этому поводу. Свою... любимую. Старенькую колоду. Видите, уже тут все стерлось. То есть я только. Тут, да, тут а уже ничего, действительно. Честно говоря, там по возрасту тоже уже все стерлось. Там это где? <с risấp> Среди двух кандидатов. А насколько -а. Трамп ланше, младше Хиллари? Он младше, я так да. думаю, Трамп. Берни? Мы, говорим, а говорим, а ты говоришь, а я мы говорим о демократах, мы говорим о Берни и а, Хиллари. Uh -huh. У тетеньки шансы выше. Выше. Я скажу, так. что она сто процентов победит, ее шансы выше, Сергей. У меня к вам такой Спасибо, доп... дополнительный, можно сказать, вопрос, потому что вот как-то все достаточно действительно неопределенно. Есть мнение о том, что буквально под самый конец, как чертик из табакерки, выскочит кто-то еще которая сегодня, сегодня вообще никто и близко не рассматривается. Так вот вопрос, на который тоже легко ответить. Выскочит ли кто-нибудь новый кандидат или нет? Сейчас посмотрим. Да, это действительно интересно. Обещают. Угу. Обещают. Поэтому, поэтому М -м. Вот, вот эти вот непонятки, неясности. Это очень возможно. Это очень возможно. И, э, это вы чисто логически? Нет, вы... нет, нет, нет, нет, нет, я А вы уже вы сделали делал. расклад? Да, я сделал расклад. И у нас ага. есть карта МАК. Карта МАК – это ну, молодой, вот условно молодой человек, Вот это да, вот, да, вот она. И... Вот он вполне может так сыграть. Молодой человек? Ну, ну относительно относительно молодой. молодой. Если там все стерность, тут еще не все стерность у этого человека молодого. молодого. Молодой человек, это, слышишь, сколько, было, да, сколько было Клинтону, молодым, который был молодой человек, когда он стал э, президентом? 40, сколько? 48? Не помню. Ну, полтинник, да, помню. А, нет, нет, меньше было. Даже вот, меньше. Ну, не Можно. Ага. Ну, понятно. Ну... Хорошо. Такую... Дорогие, дорогие друзья, еще вопросы есть. Наташа, у тебя, по-моему, был вопрос знакомая твоя, там какая-то одна из твоих многочисленных знакомых. А, там какие-то проблемы? Вот скажи ей решаться это, может, задать такой вопрос? Я не знаю, что нужно вот ему Сергею знать об этой. этой а Она уже не знает ни психологического Вы портрета. Если мне что-то будет непонятно, Абсолютно я задам не вам уточающий вопрос. Ну, женщина сорока трех будет... лет с тремя детьми. Да. Сейчас осталась муж, ее разошлась с мужем, будем да. говорить так. Светит ли ей что-то вот в этом году? в этом? Ну, в этом, да, в шестнадцатом. Светит солнышко. Вот только начался. Вот только начался. Нет, ага. я, я имела в виду, встретится ли на ее жизненном пути человек, который... Или вернется, тот, Или вернется муж. же да. Значит, давайте мы уточним, о чем идет речь. О финансовом положении, о эмоциональных отношениях, о любовных я... отношениях, о семейных отношениях. Семей? То есть... Да, семейные а отношения, он? но финансовые тоже как бы э, задеты немножко да, между ними, так что это все вместе. Нет, это не может быть все вместе. Я его засудил, все денежка мои, он сидит в тюрьме, он мне вообще не нужен после этого. Он ко мне вернулся, но он все деньги не успел пропить, то есть вернулся, то он вернулся, ну, в одних трусах. Нет, не до есть. такой степени. Нет, там... Откуда вы знаете? Я поняла, но я хорошо знаю эту семью. Вот. И, кстати говоря, вот. Ну, давайте пока о семейных Вот отношения. потому, как вы рассказываете, у меня сегодня сложилось впечатление, что да, был сделан приворот на него, потому что он, да, стал абсолютно неадекватным ну, вот человеком. Да, вот ага. смотрите, у нас дьявол, башня, суд, императрица и маг. Восстановление семейной жизни крайне сомнительно. А. С этим человеком крайне сомнительно. Ага. Мы смотрите, мы сейчас сделали вот. Первое, вот э, это, знаете, вот как я иду и бросил там вывеска какая-то, там, табуретки. И вообще я вообще не понимаю, что это значит. Что там их ремонтируют, что там их делают, что там их продают. Я не знаю, что там. Просто я вижу слово табуретки. Подхожу ближе, оказывается, это табуретки и сыны. Это просто маленькими буковками я не увидел. Это первый взгляд на проблему. То есть мы не проникли туда внутрь, мы не разобрали, почему, в чем причина там, и, так далее, и так далее. Но это вот просто первый взгляд на проблему. Крайне сомнительный. А как она может вот лично с вами, ну я поговорю об этом с, с Мишей, готова, конечно, как не... она сможет связаться с вами и, Это, и да, Это вне эфира сегодня, вне эфира. Он, да. А вы а... знаете, вы первый человек, который, я просто знаю, она ходила, много раз консультировалась, mm. и не только в Чикаго, а еще и в других городах, вы первый человек, который вот дали такой, такой ответ отрицательный. Поскольку а. все говорили ей, да, у тебя впереди ты, ты с ним сойдешься, он вернется, ваша семейная жизнь наладится и так далее. Я Но... буду только рад, если так произойдет. То есть это, это, это те ситуации, когда э, приятнее ошибиться, чем сказать правильно. Ну, во-первых, надо сказать, что Сергей действительно первый человек, поэтому тут э, нету никаких мнений не может быть, потому что, во-первых, он живет на другом континенте, не знает этих людей, и, соответственно, это более беспристрастная так скажем, оценка. Это правда, я да. согласна. Хорошо, но, Сергей, чем да. закончится эпидемия в Бразилии? Опа, а там эпидемия. Перел... И состоятся ли Олимпийские игры? А, в там Там комары. Комары. комары. Вот. Чуть ли не Бразилию, у нас уже пару человек из Бразилии к нам приехало в центр Сен-Гейтс. Вот. Поэтому... Э, как я в субботу слышал. Зико, Зико. Да, комары, они... А, -а, -а слушайте, так <сэн> самое вот. смешное. У меня же дочка была в Аргентине. Она там вот. заразилась, да? Пол Кошмар. Не да? Так а не могли вы, так сказать... Она меня не спрашивала. Ага, вот так. А вот у меня, у меня такой вопрос, Коль, вы заговорили. Так, давайте попорядку. Давайте, просто... по порядку, Хорошо, давайте, давайте по Потому что я давайте потом уже празику. забуду, о чем, о чем я... Карты хорошие, я не знаю, на что я смотрел, но карты хорошие. Да? Ну, в смысле, такое может быть, если пять вопросов подряд. А то вот у нас... Не, победят, победят. Усилия, напряжение заборят это У нас через полчаса будет программа, Наталья, где вы, кстати, будете ведущей этой программы, потому что у нас с нашего центра два раза в году Рита, так сказать, хозяйка этого центра, она возит людей в Бразилию к Джан оф гат Ну, поскольку люди как-то все, Бразилия, Бразилия, эпидемия, эпидемия. Совсем не там эпидемия, во-первых, места определенные какие-то есть. Но тем не менее, вот речь идет о Бразилии. Наташа... я хотела спросить, скажите, Сергей, да. вы себе э, помогаете когда-нибудь, как-то влияете на вашу жизнь, на ваше здоровье? Да, ну, редко. А почему? Если вы можете помочь другим, почему вы не можете помочь себе? Я не сказал, что я не могу помочь. Когда я только начинал учиться гадать на таро, я беседовал с человеком из Чехии, которого зовут Богомил он очень много сделал для популяризации в Чехии. Такой интересный человек, алхимией занимается. Ну, просто интересный человек. И он мне говорит, я говорю, когда гоняю, мне карты не нужны. Я так вижу, я не поверил, я запомнил uh -huh, uh -huh. это, но я не поверил и, и не, не до конца понял, что он сказал. Вот я сейчас это понимаю, да? Вы мне начинаете рассказывать какую-то историю, а я вижу ее в картах. Uh -huh. Я раскладываю, и я это же самое вижу в картах. То есть я, да, сталкиваюсь с какой-то своей проблемой. Я уже этих проблем выслушал 2 миллиона просто. Я как-то посчитал, у меня, ну сейчас-то уже чуть больше, у меня было около 15 тысяч сеансов гадания. То есть просто. То есть просто высушать такое количество историй, если ты не полный дурак, уже у тебя какой-то опыт возникнет. Я вижу эти проблемы, я понимаю, что, что со мной происходит, почему это происходит, откуда это все взялось, там и так далее. И все. И э, когда я это понимаю, мне не нужно гадать. Вот когда я не понимаю, тогда, да, тогда я беру карты и раскладываю. Сергей, скажите, да. вот у меня возник такой вопрос, того, как вы все да. это рассказывали. Ну вот смотрите, вы редко гадаете для себя самого. Скажите... К вам приходят на люди, которые хотят научиться гадать на картах Таро. А, ну, полагаю так, что вы им задаете вопрос, а для чего тебе это надо? А, и, в общем-то, у каждого есть свои мотивации. Но не все же приходят туда, чтобы стать тарологами и кому-то гадать, и за это получать, допустим, материальное вознаграждение. Угу. Но кто-то приходит туда для того, чтобы научиться и помочь самому себе. И вот тут наступает момент, с моей точки зрения, не объективности какой-то, как мне кажется. Почему? Потому что если я сам научился, я теоретически знаю, ну, гадать как кому-то, это да, все равно мне. Я взял, разложил, интерпретирую карты эти все и даю оценку, так как, в общем-то, я ее понимаю, эту оценку. И что произойдет, хорошо, плохо, моральное удовлетворение мы получаем, что это, если действительно это так. Но как-то нас это не очень задевает, это же не мы сами. А вот другой вопрос, если мы гадаем сами себе, и вот тогда мы зависим от того, как мы гадаем, не получится ли то, что мы каким-то образом будем влиять на выбор этих карт. Я понял. Значит, э, во-первых, я учу, как гадать самому себе. Там есть особые техники, особое состояние. Ну, то есть, грубо говоря, вы должны превратиться в жрицу. А жрица абсолютно все равно, что с вами произойдет. Я гадаю себе, как будто я гадаю чужому человеку. Просто. Это которого... профессионал. Это Нет, вы понимаете. Я, я учу этому. Я учу, как это сделать, как этого добиться, как пойти в это состояние. Это раз. Во-вторых, есть люди, действительно, которые прямо говорят, что мы не хотим гадать другим, мы хотим гадать только себе. Вот простейшая ситуация. Есть мама, у мамы есть сын. Сын, балбес, он периодически попадает в разного рода халепы. То есть он устраивает какие-то. Ну, то есть с ним что-то происходит. Она волнуется за него, да, то есть жив, мертв, э, там все хорошо, все плохо, пьяный, не пьяный. Я ее научил. Она раскладывает карты, она видит ответ, она видит, что он у девушки. Все, она не переживает уже, она не обзванивает морги. она не. Там, или там другая ситуация. Мой товарищ я его научил, он рассказывает, ребенок заболел. Нужно бежать в больницу или нет. Да, серьезно, или можно там, домашними лекарствами обойтись не все, он это видит. На всякий случай он перепроверяет у меня. То есть у нас уже много лет надо да, все у него совпадает. Тем не менее, на всякий случай он перепроверяет. Я говорю, нет, все в порядке. Или нет, это серьезно. И все, он бежит в больницу и решает uh -huh, эту uh -huh. проблему. А, хорошо. А скажите, да. Сергей, ну вот, допустим, действительно такой вопрос стоит такой вопрос, а именно, человек заболел, болезнь да. достаточно серьезная. Yeah. И, ну, понятно, медики предлагают решение этого вопроса по-своему. То есть, mm -hmm. то ли это операция, то ли это какие-то процедуры, достаточно серьезные процедуры, мы понимаем, mm -hmm. о чем идет речь, действительно серьезные какие-то. А mm -hmm. есть альтернативные методы лечения, есть, mm -hmm. допустим, ну, не знаю, сыроедение, есть вот тот же самый Джановгад, yeah. в которую мы едут в вот, э, духовный госпиталь, и там никого не режут, а тем не менее люди каким-то образом выздоравливают. Можно ли дать какую-то такую объективную оценку или можно ли ответить на вопрос, какой именно способ выбрать можно. для лечения? Можно. можно. Да, можно. У меня просто есть несколько грустных историй, когда я гадал человеку и говорил ему, что ему лучше делать вот это, неважно что там, идти на операцию или... А как вы можете сказать, лучше? У нас есть конечная цель. Я хочу выздороветь, я хочу снять это напряжение, я хочу избавиться от болезни. Какой метод будет более эффективным? Хирургическое вмешательство или пилюли пить. А, или травки. перечисляются эти методы, из чего я, выбрать, я, Да, Я не могу за него решить. Он мне говорит, вот врачи мне говорят об этом, я говорю об этом. Да? Или там дяденька мне говорит, что надо вот травку там с Тибета привез мне. Вот что мне поможет? Я раскладываю, говорю, тебе травка с Тибета не поможет. А он мне не верит. Uh -huh. а он не верит мне и э, в августе мы гадаем а в марте хороним понятно и это очень грустно всегда uh -huh. да да это серьезный момент но значит получается как тогда э, человек э, имеет возможность Спросить, допустим, у вас или какого-то другого человека, который ну, примерно то же самое делает, и не получится ли наоборот? Ну, опять же, все предопределено, мы же это знаем, и вот тот мой вариант, и другой случай. вариант. Мой конкретный случай. У меня да. была очень тяжелая, тяжелая аллергия на цветение пыльцы, амброзии и все остальное прочее. Я с этим долго и нудно боролся, никак оно мне не помогало, ни неофициальная, ни официальная медицина. Ну вот все, в конце концов я просто уехал из этого района, в другом районе мне лучше, но тоже не сильно хорошо. Я на, нахожу тетеньку, которая делает какую-то бодягу из травы, и э, по слухам, по отзывам, она очень сильно помогает. Стоит это удовольствие очень и очень недешево. Я раскладываю карты. У меня идеальная карта. Не вопрос. Я нахожу эти деньги, я покупаю это лечение, я прохожу три цикла, у меня нет проблем. Все. Uh -huh. Если бы у меня выпали не идеальные карты, а выпала бы полная чехня какая-нибудь, естественно, я бы просто не пошел бы тут. Uh -huh. Хорошо. Uh, у меня есть к вам тогда конкретный вопрос. Uh -huh. У меня есть uh, очень хороший uh, приятель. Uh, и этот приятель, выяснилось, uh, он заболел. Uh -huh. Болезнь очень тяжелая. И он избрал свой, свою методику лечения. Угу. Три варианта. Давайте рассмотрим. Первый вариант традиционное лечение с помощью современной медицины. Второй, если не секрет, а что у него? У него лейкемия. Угу. Первый вариант традиционное лечение. Второй вариант, ну скажем так, нетрадиционный метод, включая сыроедение. Mm. Там есть определенные, понятно, ну, причины, которые то можно... Не важно, то не есть то или то есть, да, вам мы это не нужно. Да. А третий вариант, поездка, ну опять же, вот в mm. Поскольку, и ну, вот, как, как бы и вот это. В такой ситуации я всегда выкладываю четвертый вариант и то, о чем мы не подумали. А, да, логично. Существует сюда, да, и, и, и вариант не предусмотренный. Да. Угу. Так, первый вариант у нас шут, э, маг и солнце. Очень неплохо. Традиционный. Традиционный, очень неплохо. Второй вариант. Император, дьявол и умеренность. Умеренность – это долгая карта. Император – это мощная карта. Дьявол – это рискованная карта. То есть, это может сработать, это хороший метод, но ему может не хватить времени. Uh -huh. okay. Так. Джангат – это э, правосудие, э, этот самый, как его, иерофант и звезда. Это очень хороший метод. Это даже лучше может быть... Э, но они очень близки. Первый, третий метод, первый и третий способ очень хороши. И что-то еще. Это смерть, это отшельник и это жрица. Да, есть какие-то другие методы, но не такие хорошие, как первый или третий. То есть реально надо выбирать между первым и третьим методом. Либо их комбинировать, либо выбирать один из них. Я понял. Ну, а вопрос всего два варианта. Кто победит? Понятно, да? да Из двух кто, кто победит? То есть опять это же наиболее тут... эффективный метод для него, да? Да. Э, ну, а о есть... не идет речь? Да нет, речь не идет даже и о первом, и о третьем, к сожалению. Почему? Ну, потому что человек так себе решил. А это да не вопрос, зачем мы гадаем? Ну, всякое бывает, может быть Понятно. человек изменит свое мнение. В первом варианте отшельник иерофан Солнца, во втором повешенная башня и колесница. А, уместно ли спросить, есть ли у него деньги на эту поездку? Возможно, нет. Возможно, нет. Это ответ. У него нет денег на поездку, поэтому третье метод для него не, годится. Не, не существует просто. Я понял. Хорошо. Спасибо. Первый для... хорош. Первый хорош. Угу. Хорошо. Леонид, есть у вас какой-то э, вопрос к Сергею? Наталья нас временно покинула. У меня вопрос в продолжении... Это серьезно. Но речь давайте пойдет об Украине. Состоится ли там смена правительства? В ближайшие? В ближайшие три месяца. Я не буду на это смотреть. Вы не забудьте, где находится Сергей. Не а yes, в этом находится? даже дело. Что... Он находится в России. Какая тема более... важна? В России, в Украине, в Белоруссии был бы там на Тринидад это бага. Это не важно. Yeah. Вы о чем говорите? О смене принципиального курса или о смене трех ублюдков? Мягко ну, я думаю, что там их больше, но не в этом дело. Дело, наверное, в том, что принципиальный курс так никак не меняется. Да. Будет а ли вот, там э... один или второй ублюдок, не меняется ровным счетом ничего. Поэтому Я... говорить о смене правительства, ну, это бессмысленное мероприятие. Но был Козлов станет Москвой, все, вся разница. Я полагаю так, что Сергею такой вопрос задавали множество раз, и он на него Нет, узна... я, конечно, знает ответ. Этот... я прожил на Украине, просто много лет я там прожил, и я настолько хорошо понимаю, что там происходит, что даже я не хочу об этом говорить. Там ничего не поменяет, там только хуже будет. Это мое, не карт, мое особое личное мнение. Понятно. А, ну, а не политический вопрос у вас есть, Леонид? Или у вас только все вопросы политические? Ну, вот вы меня так настроили, что я должен был задавать эти вопросы. Я наличные на или... Вас, на... Я вас не настраивал. А? Ну, ну то, не со знаю. Со вот, кем? допустим, э, э, куда пойдет учиться ваша внучка, да. допустим, вот, задать такой вопрос. Тоже интересно, кстати. Ну, во первых, еще рано идти учиться. Ну. И что <laughs> одно, что второй. А, и у меня нет такого вопроса, это они сами пусть выбирают. Ага. А, вопрос может быть другой. Действительно, мы говорили о в этом вирусе зика да uh -huh. и говорили вот о его влиянии в частности на политику например на те же олимпийские игры в рио-де-жанейро повлияет ли этот вирус все-таки на проведение этого большого мероприятия или нет думаю что нет. Думаю, что нет. Влюбленная, Отшельник, Колесница, Императрица и Колесо Фортуны. Думаю, что матч состоится при любой погоде. Окей, okay. насчет матча, который состоится при любой погоде. Через... Где-то два часа начнется матч между «Динамо-Киев» и манчестер я не буду на это А то еще воспользуются люди поставят тотализаторы, деньги, там проиграют или выиграют. Это неправильно будет. Ну, давайте мы, наверное, на этом остановимся. После долгого перерыва у нас программа, в общем-то, уже длится почти 50 минут. И у нас буквально через 10 минут начинается следующая программа в котором будем беседовать как раз-таки о Бразилии, о духовном госпитале Джановгад. Если у Сергея есть желание послушать, хотя время уже позднее, уже почти 12 часов, насколько я понимаю, у вас да, ночи. 12. Да, еще значит, надо поработать немножко с Еще надо поработать, да, узнать, что завтра делать. Я же понимаю, что вы на ночь, на сон грядущий раскладываете, и весь вас день сразу как на ладони виден. Как и что, как он пройдет. Ну, тогда вы послушайте, если будет возможность, в записи. Хорошо, Сергей, еще раз огромное спасибо. Как всегда, спасибо было вам. очень здорово и интересно. Спасибо Совсем, вам. да, в ближайшем будущем эта программа у нас появится на YouTube, на Facebook. И все желающие ознакомиться с ней, задать вопрос Сергея, можете это сделать. Для этого вам надо всего лишь нам написать, ну или даже позвонить. Дорогие друзья, на этом Центр Сангейтс, этот конкретный сегмент программы, свою работу заканчивает, прощается с вами. Ну и через 10 минут мы встретимся с вами уже в совершенно другой программе. Сергей, большое вам спасибо, спокойной ночи и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.